Победа его, во-первых. Ну и такой стандартный вопрос для начала, как бы вы матч характеризовали по, по содержанию. Очень быстрый матч, хороший, с очень большим количеством наборов. Торпеда Жодина сохранила вот свой стиль такой. Быстро в игры. Хорошие квалифицированные футболисты. И наверное, что эта команда будет претендовать на высоких. А так, ну, как я говорю, получилось. Да. Все содержание. Следующий вопрос. Вам. Да. А, сегодня основным головнем был Евгений Комазан в запасе Егора Картеевич, что вне заявки остался на суплотников. А, то, что Максим остался вне заявки, это забота его здоровья за 73 и игровые моменты. У нас э, в любой момент, может играть любой ворота. Максим, или Егор или Женя, ну, в этот день, в принципе, мы угадали. Ну как, не то, что угадали, а объективно, он справился со своей задачей, поэтому как бы такой вопрос немножко Ну нет ли такого нюанса, Нет нет, нет, нет, нет. поверьте, нет, потому что мы тренировались э, в непростых услугах, где постоянно то погодные условия, то снег, то дождь, то синтетика, то поле, так что, значит, мы как бы проверяли, это, вернее, погода проверяла нас, мы проверили себя, поэтому... Олег, следующий вопрос. Сейчас в столице Жан-Морель имел сегодня шансы не забил, был заменен с на сколько вы довольны выиграли? Да? Ну, наверное, если бы забил, был бы доволен, а так, ну, ему еще придется доказывать, у нас очень высокая конкуренция, особенно в атаке на любой позиции, понимаете? поэтому, хотя провел очень качественный матч, то, что от него ну, и требовалось напрягать, значит, Говорит, не давать крайнему защитнику расслабиться. Поэтому. Но, но, но, нужно завершать. Его как бы профессия подразумевает, крайне нападающий завершать. Багич, да, и, и Дингов вне заявки сегодня были, может быть, что-то со здоровьем. Нет, ну Динга восстанавливается, потому что там, ну, когда были на сборах, там скажем, человек чуть не сломал его ногу это не афишировали, но он уже тренируется фактически в общей группе, чтобы уже ширину рассматриваться этих игроков. Бакич тренировался полностью, но, ну, повторюсь, у нас конкуренция очень высокая среди нападающих и, думаю, еще будет выше. выше. Но, э, любой нападающий должен доказывать свою игру, любой игрок должен доказывать свою игру. Вот сегодня и сейчас, достойно, а Завтра, послезавтра это не Вот сегодня и сейчас. В следующем матче тоже такая ситуация. Поэтому мы как бы спокойно к этому относимся. И, нам удалось создать здоровую конкуренцию. Там дальше посмотрим. Спасибо. Будут еще вопросы? А, сегодня, на, на сегодняшний матч, а, в своё традиционное место, в основном, которое было в прошлом сезоне, потерял Игорь Шитов. Вместо него Сыгрался объем печек, а, с чем связано то, что Игорь остался... А вы слышали, что я Очень высокая конкурент во всех линиях. Ну, так, есть кое-какие такие шероховатости. Ну, удалось очень, создать очень высокий конкурент. Поэтому ну Игорь Шитовшевич принимал участие. Ну, так, неплохо, прошел выбор, Что и требовалось. 100%. Саша, рад тебя видеть, потому что вам признаюсь, мы, Саша, Саша, мы с тобой знакомы, наверное, 6 лет, да, с 1966 года, когда мы первый раз, я пришел, и его на тренировку, нас набирали 40 человек, и что, Саша знакомы 1966 года, Саня, я рад тебя видеть. победы выход в последние 20 минут вот, быстрых нападающих, э, Шикавка, Бахар, Ложкин, это было изначально продумано? Либо по ходу игры, после забитого гола, вы поняли, что можно ловить на контратаках? Ну, ну как бы сказать, что так. Э, в любом случае, стратегия матча выстраивается, да, и, но в любом случае, э, матч предъявляет некоторые свои такие, нюансы. Да, и, сказать, что там мы, э, мы стратегически правильно выстроены, знаете, стратегически правильно, и мы стратегически играли, но, это такая тонкая материя, что такое стратегия, кажется некоторым, что, ну, скажем, угадалка, говорит, тренер, не, как, а как я говорю, неужели, поэтому нужно было ну, в, в нужное время, в нужный час поставить того или того игрока после Почему? Там есть некоторые нюансы, шероховатости. Но это. это у нас получилось. Будем стараться, чтобы у нас получалось. И ну, каждый матч это отдельная история, как я повторяю. Это отдельный состав, отдельная история, отдельная готовность игроков. Это не просто а от игрок. Вот я так недавно смотрел хоккей такой интересный, да? И узнал, что интересно, что как бы. Ну вот «Динамо Минск» играет со СК, да? У «Динамо Минск» 5, у СК 7. Ну так, немножко, да? Но 7 – это лучше, чем 5. Почему? Потому что выходят игроки, которые отдохнувшие, такое же мастерство фактически. Ну, это я почему привожу пример. Но очень много аналогий у нас с хоккеем. Саша, когда мы с тобой занимались, мы очень много играли в хоккей. Поэтому здесь нужно учитывать каждого. Так. Как бросают, как отдают, как бросают, кто выйдет, кто не выйдет. Возможно, могла быть замена крутая. Но, повторюсь, команда только Жудина очень серьезно соперник в первом туре. Для любого думаю, для любой команды. Это бронзовый призер, очень известный тренер. Будут еще вопросы? сильно команду критиковали за закрытость, за то, что очень мало информации доносится в Динамо, Сочи, например. А, как вы считаете, насколько проблемным является? Никакой открытость? проблем. Первое, объясню. Мы живем в какое время? Ну, непростое, Второе, У нас не было, ну даже скажем так. У нас не было достаточно мест для всех игроков. Третье, ну, как бы, в связи с тем, что закрыты, мы заезжали на басу или там приезжали, где закрытые были поля. Ну, понимаете, не, всем кажется, вот открытый матч, и все должны бурьбой хлынуть и смотреть. Смотреть нужно в чемпионате. Вот сегодня, сейчас, следующий матч, следующий, следующий. Понимаете, ну, есть как, кое-какие принципы, а то, когда говорится, там, ну, что -то там, закрыли, там, при саш... отношении не взяли. Ну, я взял количество игроков, которые нужно было для тренировочного процесса. Ну, а там, я не знаю, как закрыть, не закрыть. Я не могу судить об этом, я даже не обращаю на это внимания. У меня есть свои проблемы, я их пытаюсь решить командой. У вас, естественно, свои проблемы. Но у каждого у нас такой. Я стараюсь команду довести без травм, без больных, без каких-то инцидентов. Хотя всегда на сборах очень много Поле засыпало, то автобус пробки, час-полтора. Не заехал в Турцию и там все, держишь. Там все непросто. Вот, кажется, что главный тренер это все просто. Там, все подготовлено. Он с сигареты лежит. Там, отдает э, распоряжение. Нет. Ответ. Нет. Это как бы большой коллектив футболистов прочее, прочее. Хотя благодарен, что мы очень плодотворно провели руководство клуба. Что удалось таки нам. Опять же, повторюсь, вы даже не видели, какие условия были. Вот сегодня это Просто лапа, как я говорил. А там было иногда такое, что ну, приходилось тренироваться его. Спасибо, ребята, что выдержал. Поэтому никто не нужен. Это и есть корректир. Заключить вопрос, вопрос. Конечно. Для, для многих тренеров мы видим проблемы в вот, представлении так называемого лимитчика молодого игрока одного. Ну, судя по тому, как сегодня сыграл бы вы, скипок, вы очень эффективно использовали. Одной ну, проблемой для вас не стало. Если вам сказать, что в неделю тому назад мы сделали операцию Да. Ну, так, она небольшая, но была за две недели, фактически. Ну, мы готовим не одного лимичика, поэтому, значит, э, чтобы пройти чемпионат одного-двух малого как я говорил, про, провел аналогию да, поэтому. и вот эти обойма наших молодых футболистов, мы ее должны развивать мы ее развивать, сколько у нас там 8 или 9 молодых футболистов было практически мы ну, так мы их должны развивать и будем развивать потому что требует такого регламента ну, в любой момент может любой мельчика за два дня доиграть совсем другая игра и все другое было. поэтому вот так вот. Так бывает, говорю. И Магдал, мы должны к этому быть готовы. Александр Петрович, еще один вопрос. По дружбе. Да. По Ну, последний вопрос. Да. Что вы ждете от этого сезона? и На что способна «Динамо»? Никто не знает, на что она самоспособна, что я жду. Ясно, что не, как говорят, не на пляже выезжать, не прохлаждаться. Да? Главное требование. Поэтому сезон все покажет, что нас немножко калашматило в прошлом сезоне. Так, то вверх, то вниз. Ну, это так, и Были объективные, субъективные. Надеюсь, будем потихоньку втягиваться в сезон. А время покажет, что нас ждет. Все очень много, очень тонкая материя команда и игроки. Знаете, взаимоотношения вот, и ее можно сохранить. Поэтому никто не знает, как. Поверьте мне, из тренеров. Ну, вот так говорят, когда гвардиолога, ну, конечно, сколько миллионов триста потратил на трансфер, ну, конечно. Веришь туда, он делает туда и обратно, как вот Поэтому нормально. Будем по мере года сезона втягиваться в сезон. Спасибо большое. За новых